Польша кинет всех на зарплату, легкий шок охватил меня на днях, когда я узнал новость, которая заключается в том, что польское правительство решило не выполнить свои предвыборные обещания, которые заключались в том, что в 2021 году э, минимальная заработная плата в Польше возрастет до 3000 злотых бруто в месяц, а в 2023 уже будет 4000 злотых бруто в месяц. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work in Life, и я его ведущий Антон Белюк. И сегодня у нас очередная очень громкая тема, которая заключается в том, о том, что походу в Польше будет не все так сладко, как обещалось правительством до наступления кризиса, глобального экономического кризиса, который наступил. Почему так происходит и что от этого можно ожидать, вы узнаете в этом видео, поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно досмотрите этот видеоролик до конца. Также, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то проходите по ссылочкам, которые в описании к этому видео и ознакомьтесь с актуальными вакансиями в Польше на любой цвет и вкус, там же будут мой мобильный номер и моего помощника-рекрутера Viber WhatsApp. Пишите по этим номерам и мы обязательно ответим вам в будние дни в рабочее время. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии, делитесь ссылками на видео с друзьями. Устраивайтесь поудобнее и поехали! Паранормальные явления, загадки истории, шокирующие факты о нашей планете и все загадочное неведомое. Это и многое другое вы найдете на моем втором YouTube-канале под названием «Жуткая планета». Ссылка в описании к этому видео. Проходите и подписывайтесь, друзья, я уверен, вы не пожалеете. Профсоюз Альтернатива призывает правительство выполнить свои предвыборные обещания, которые заключались в том, что в 2021 году минимальная заработная плата в Польше возрастет до 3000 злотых брутто. Сейчас я напомню, это 2600 злотых брутто. Соответственно, брутто это значит грязными, то есть вы не получите эти деньги на руки, на руки будет меньше. На руки там выходит что-то около двух, но... Брутто это значит, что это вместе с налогами, то есть это ваша зарплата, но с нее отнимают около 600 злотых на налоги, на прочие расходы, ваша страховка и так далее и тому подобное. Соответственно на руки получается около двух, для ясности просто говорю. Потому что многие люди не знают, что такое бруто, что такое нет, то как бы странно это не звучало. В общем-то, был такой договор, и в предыдущих своих видеороликах, которые были сняты достаточно давно, я говорил, что в 2021 году заработная плата в Польше должна будет возрасти до 3000 злотых брутто, а в 2023 уже будет 4000 злотых брутто. Тогда были как раз парламентские выборы в то время, и это было главным предвыборным обещанием парламента Польши, правящей партии ПИС благодаря которому, собственно, ее и выбрали, по большому счету, ведь очень много голосов избирателей правящая партия приобрела, прямо скажем, в первую очередь благодаря вот этим предвыборным обещаниям, которые заключались в таком существенном повышении минимальной заработной платы в Польше за такой короткий срок. Но... Ситуация в мире поменялась, и это, конечно же, отчасти повлияло на данную ситуацию. Таким образом, сейчас вот э, поступила уже информация после президентских выборов, не до них, а сразу после них. Прошу обратить также на это ваше внимание. Информация, которая заключается в том, что на 100 злотых всего возрастет заработная плата минимальная, скорее всего, в 2021 году, то есть с 2600 до 2700 злотых брутто. Не на 400 злотых как это обещалось, а всего лишь на 100, то есть в 4 раза меньше. И эм, оппозиционные различные партии, правозащитные партии возмутились этим заявлением, ну и это неудивительно, с одной стороны. Но с другой стороны правительство можно понять, потому что ситуация в мире сейчас абсолютно другая по сравнению с той ситуацией, которая была, когда давались такие обещания. Ну и мне кажется, что это первый фактор который влияет на то что правительство польши поменяло свое мнение по тому поводу насколько поднять минимальную заработную плату в будущем ну и в общем-то говоря всего на 100 злотых я все-таки такого не ожидал как бы там ни было меня это поэтому слегка шокировало. но это еще будет обсуждаться друзья в общем-то как бы там ни было почасовая таким образом станет если на 100 злотых только поднимется ставка брутто почасовая будет минимальная не 17 злотых брутто опять же грязными в час как сейчас, а 18 с половиной. А планировалось, что будет, опять же, гораздо выше, там, э, около 20 злотых сейчас, да, 20 с чем-то даже. В 2021, а в 2023 еще выше. Но имеем то, что имеем. И сейчас, собственно, оппозиционные различные партии, правозащитные партии давят на правительство Польши, чтобы оно поменяло свое решение относительно повышения э, заработной платы, то есть, чтобы вернулось и выполнило свои предвыборные обещания, э, благодаря которым, собственно, она и осталась у власти это правящая партия, ну и дают срок, как бы, дают, да, срок до конца июля, чтобы поменять решение, но что они потом могут сделать, непонятно на самом-то деле, но факт остается в том, что многие поляки в шоке, и не в легком, а даже в глубоком шоке, э, так же, как и правозащитные партии, и оппозиционные, и так далее, и тому подобное, потому что перед выборами было все здорово и шоколадно, а после выборов, и в частности, президентских вот сейчас озвучилась такая информация, что будет совсем все не так здорово, как все рассчитывали до этого, и многие это восприняли вообще так, как будто их просто кинуло польское правительство с предвыборными обещаниями и по сути кинуло на зарплату, да, в общем, как бы там ни было, в начале августа уже будет точно известно, скорее всего, Примут ли, э, вот именно утвердят ли окончательно то, что всего лишь на 100 злотых э, грязными бруто возрастет в 2021 году минимальная заработная плата в Польше. Ну и пожмем, увидим, что там будет. Также для справки хочу сказать, чтобы не закончить на негативной ноте это видео, то что заработная плата в Польше, по данным Центрального статистического управления, в июне среднемесячная заработная плата была на 3,6% выше, чем год назад, и составила 5286 злотых брутто. Опять же, не нетто, а брутто. Увеличение было намного больше, чем предполагали аналитики, которые прогнозировали, что это будет рост всего лишь на 1,5%. А рост оказался на 3,6%, что больше, чем в два раза больше, да, чем прогнозировалось. Но в будущем все будет не так здорово и шоколадно, впрочем, как и во всем мире. А в большинстве других стран, таких как, например, Беларусь Украина соседние, да и Россия, уверен, будет все еще гораздо хуже, потому что там, в принципе, всегда ситуация была хуже, чем в странах Евросоюза, причем гораздо, это ни для кого не секрет, даже хуже, чем в Польше той же. А в будущем будет 100% еще хуже, потому что, как я уже говорил, начался серьезный глобальный экономический кризис, и, естественно, сейчас все будет происходить по принципу «толстый сохнет, а худой сдохнет». Худым здесь выступают такие страны, как Беларусь, Украина, Россия. Сейчас говорим об этих трех странах в первую очередь, потому что в первую очередь оттуда едут люди на заработки в Польшу. Соответственно, поток желающих трудоустроиться в Польше будет, по всем прогнозам, только увеличиваться, особенно когда отменится карантин. Пока вот что он еще длится, но ничто не длится вечно, да? Поэтому ждем, надеемся. Рано или поздно его отменит И поток увеличится еще в десятки раз. Я больше, чем уверен, чем он есть сейчас. желающие трудоустроиться в Польше из-за тяжелой экономической ситуации в третьих странах, таких как Беларусь, опять же, Украина, Россия. В общем, друзья, как бы там ни было, советую вам ехать сейчас, даже пока еще карантин. Мы предоставляем жилье для прохождения карантина без проблем на определенных условиях. Подробности узнаете по номерам, которые в описании к этому видео. Почему ехать лучше сейчас? Потому что сейчас еще есть... Есть свободные рабочие места, есть хорошие вакансии в Польше. Когда же границы откроются, эти вакансии все очень быстро исчезнут, потому что, как я сказал, хлынет огромный поток желающих трудоустроиться людей, 100%, и многие просто-напросто не успеют попасть на те вакансии, на которые можно попасть еще сейчас, пока еще введен карантин, пока еще без прохождения карантина в Польшу приехать невозможно, как бы, да? То есть и в туристических целях, то есть по биометрическому паспорту просто приехать и трудоустроиться без карантина нельзя сейчас, как и вообще по визе и так далее. Поэтому сейчас многие воздерживаются пока что еще от поездки, но когда снимется ограничение, можете представить, что начнется, да. В общем, друзья... Еще раз напомню, все актуальные вакансии найдете по ссылочкам, которые в описании к этому видео, там же мой телеграм-канал, проходите и подписывайтесь на него, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме. Также проходите по вкладочке спонсорства, она находится под этим видео. Ознакомьтесь с коротким видеороликом, который находится там. Если вы с ним ознакомитесь, то будете знать, как присоединиться к моему закрытому телеграм-сообществу под названием Work and Life Top Secret. Все, кто состоит там, будут в приоритете, как и по трудоустройству, также будут и консультированы бесплатно, если будут в этом нуждаться. Также будут получать эксклюзивную и актуальную информацию от меня, в первую очередь, те, кто находится в этой закрытой телеграм-группе. Так что проходите, я знаком. И конечно же, еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом у меня все, друзья, с вами был канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!